И есть тот самый идеальный замечательный случай, когда сэкономленные деньги на сигаретах можно потратить на замечательный отдых, на пляже, где-нибудь у морюшка, у реки или просто отдохнуть от всего этого. Существует тысяча и один способ для того, чтобы бросить турить. Но спустя полгода это вообще не хочется никак даже вспоминать в принципе об этом. Можно на ютубе найти тысячу разных роликов, мотивирующих, в которых привлечены дети, в которых привлечены деньги, и все остальное для того, чтобы выбросили курить. Существует тысячи лекарств на которых люди естественно зарабатывают ну то есть не обязательно что я брать, но вы должны обязательно купить попробовать обязательно купить и попробовать даже отрицательный результат в этом деле это шаг навстречу тому что вы когда-нибудь бросить самое главное это конечно же желание бросить собственно если она у вас есть то у вас обязательно все получится а так не в каждой лишних денег покупайте а табу вперед